Хиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Да, уже две нарезки, спасибо. Ради вас стараюсь. Я говорю, oh, мне God. нужно, чтобы я стал на Твиче популярным, поэтому мы смотрим хайп темы чисто. Вот всякие вот эти вот э, видосики нормальные, кучерявенькие. Хорошо. Короче, ну, мне по факту это интересно, типа, я бы это смотрел и без, э, без этого, ну, без того, что мне нужно это смотреть, просто, э, ну, допустим, вчера я бы это просто бы не старался искать даже, а тут, видите, я сам ищу контент, но это мне интересно смотреть. Hello guys, ребятки, к сожалению, тема у нас сегодня очень важная, и видос надо выпускать как можно быстрее, дабы <как> в нашей стране, где и без этого, чуть ли не в воздухе обитают привкусы, <как> наркоманов не стало еще больше, поэтому без шуток сразу а, да. говорим о владельце известной наркоплощадки, который пришел снимать видео на YouTube. Листал я не так, YouTube, еврей... Как ядра солила Россию уже не падает вот такой видос. Ну, я как чувак, любящий всякую фигню про DarkNet, просто не смог устоять перед таким названием. И каково было мое удивление, когда открывая видос, на экране со мной здоровается некий человек в Москве с довольно знакомым именем Мариарте и называет себя создателем того самого накрашенного, который Никоглай. И да, для фанаточек Никоглая, которые даже меня пытались унизить под видосом, сообщаю, он не только в дальнейшем признает эту рекламу, но и будет ей хвастаться как самым гениальным пиарходом. Правда, Мариарти еще не видел. Как я сейчас буду пиарить свой любимый Grand Mobile. Далее, изучив канал подопечного, я на удивление в абсолютно каждом видосе вижу не только логотип наркоплощадки, но и самое фиг. Призывы заходить к этому типу в гости, ну то есть покупать став. В общем, как вы понимаете, открытую рекламу этого говна. И смотря на всю эту картину, тут возникает один единственный вопрос: почему оно все еще в открытом доступе? Ютуб тебя вообще покой, да? Не я понимаю, чел в какой-то степени обходит правила Ютуба, благодаря офигительной подставе, что мега это якобы файлообменник, не говорит, куда заходить напрямую, а лишь приглашает в гости, что Ютуб не может расценить как рекламу, но все мы понимаем, для такого не должны работать стандартные правила. Тем более, когда они оставляют ссылку на магазин в комментариях, ребятки, давайте так. Я не буду пока душнить, но поверьте, к этому вопросу мы еще вернемся. И может быть даже сможем повлиять. А пока предлагаю обсудить кое-что поинтереснее, в частности, контент данного человека, и некоторые, на мой взгляд, противоречия в нем. А то я заметил, дорогие зрители Ютуба, как-то слишком обольстились новым блогером. Конечно, далеко не все, и даже не большинство. Но знаете, дрожь берет, когда ты читаешь хвалебные комментарии о звуке, картинки, подачи и даже сценарии. Напоминаю, гений на канале в первую очередь наркоторговца. И да, мне конечно же стоит обратиться к Мариакте. Товарищ, давай так. Я прекрасно осознаю, кто ты и чем занимаешься. Понимаю, что на такие темы говорить надо поменьше, и ни в коем случае не задевать ваши интересы. Потому что последствия вот такого контакта с этом могут оказаться лично для меня неистовые. Приятных. Но все же игнорировать факт вашего присутствия просто не могу. Понимаешь, одно дело создать наркошоп и продвигать его в кругу потребителей. А вот уже другое дело снимать про это видео на общедоступной площадке в образе некого за справедливость. Нацеленного вроде как работать с уже устоявшимися наркоманами, что на не могу. Эту, эту хуйню, Но по факту, как мы дальше выясним, прийти сюда именно для этого, где преимущественно обитают обычные люди, а не наркоманы, некоторые из которых, как мы видим, с радостью поведутся на этот образ и красивую картинку. По итогу, так или иначе, ты порождаешь новых наркоманов. И по сути, я вообще удивлен, что многим придется показывать пальцем на такие банальные факты, которые они почему-то не замечают. Вот морякте потрудись объяснить. не мне, не моим зрителям, исключительно своим клиентам. Как так получается? Ты говоришь о вреде солей, называешь гидру плохой, что популяризировала их, точнее, в принципе, привнесла. Но при этом на твоей площадке они до сих пор продаются. Стоп, знаю. Откуда ты знаешь? Знаю, знаю, знаю. По всем канонам вижу наперед. Аргумент в духе, но я выбор, понимаешь? Откуда он это знает? Я, допустим, не знаю, что там продается, откуда слэш знает. Падос. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то получается, пацаны. Детта. Нет, тут так не работает Выбор можно давать в отношении травы Может быть даже В общем, в целом наркотиков С которых у тебя представляется возможность хоть как-то слезть Но не в отношении солей Которые в большинстве случаев не Ой, я такого людей. видел Одного такого видел в своей жизни Короче, в Калининграде на... Вот есть верхний пруд Ну, типа лужа такая, чисто посередине Калининграда Большая, красивая И там чисто сидит такой, блядь, растяжку делает Он сначала растяжку делал То есть ногу закинул на бордюр А потом вот так вот встал чего? Точнее, от твоих мозгов. Вызывают непомерную зависимость, но о последствиях я даже говорить не буду. Тут уж, извини, оставлять выбор как-то очень не по-джентльменски. Мерзость? Вот дело в том, что соль приносит самый больш... Это мерзость? А, да, это мерзость. Мы смотрим мерзость, извиняюсь перед э, слэшем. Едем дальше. Как можно объяснить модерацию комментариев под твоими видосами? Да, к сожалению, сейчас мне это доказать то, что вы сделали 50 на 50, половину накрутили, половину оставили. Но мы же оба знаем, что еще в конце декабря удалялось абсолютное большинство хейтерских комментариев. Зачем правильно? Чтобы на виду были комментарии. Откуда бихера. он Блин, все это знает? У нас тут на ютубе появился, он по-любому станет кумиром молодежи. Не, я конечно понимаю, что индивиды, пишущие подобное, и даже не догадываются. Откуда он знает? То есть он в декабре следил за этим каналом прям следил. Заходил, значит, проверять, что там продается на этой площадке. Целый декабрь следил, как чистятся комментарии, понимаете? Мерзость основательно подготовился, ли, либо просто ну как бы за делом заходил на сайт на этот. И, и так вот случайно наткнулся в итоге на этот канал. В будущем, может, не дай бог случиться ситуация, когда их дети будут подсаживаться на наркоту, которую представим они купят, где правильно умри арте, и сломают жизнь не только себе, но и своим близким, которые всегда писали вот эту хуйню. Весело, да? Но сейчас не об этом. То есть удалять комментарии Мариарти тоже по-джентльменски вводить настоящих зрителей в заблуждение, создавая себе искусственную поддержку. Все опять же ради привлечения новых клиентов. Окей, может быть куча каналов, которые под копирку являются аналогом твоего. Тупо с перезаливами. Говорят, а... Стоп, блядь, я, я, иск... я вообще не хочу заходить, но кто-то может, типа, сейчас вот в режиме инкогнито жестко чекнуть, один человек, не надо много, жестко чекнуть, типа, что у него там по просмотрам, я не совсем понимаю, типа, насколько эта хуйня уже распространилась. Нам о том, что у тебя куча последователей, которые таким образом топят за тебя Как могло бы показаться на первый взгляд А не что, твой пиар просто решил серьезно взяться за YouTube И за место одного канала создают целую пачку Вот ни разу не потому, что ты не готов проиграть войну с ютубом И чтобы на случай блокировки у тебя был запасной выход Конечно же просто так, а не для того, чтобы дальше пиариться И опять же привлекать новых клиентов Мариарти это смешно По твоей логике ты должен уметь проигрывать достойно Окей, согласен, я тупова 200к? Пиздец Мир проебан, пацаны, пошлите на рутюб и снова чего-то не догоняю, товарищ. Вот ты так ненавидишь Гидру. И да, они действительно ради своей наживы пошли не то, что по головам, а буквально по трупам людей. Но, блин, ты-то в этой ситуации чем лучше? Да ты не создал еще более химозный аналог супер. Но для популяризации наркоты они выкупали музло, в котором люди даже не видели пропаганды. Говорю как чел, который сто раз слышал танцы под фонарем. И тут своим зрителям стоит пояснить: Марьяти предполагает, что Гидра заносила группе расы за определенные треки, нацеленные на рекламу садика. А я еще думал, как можно придумать песню про пчеловода. И как только предположил, что от них может быть реклама наркотиков. Вот тут спасибо этому чуваку. Сразу вспомнил, знаете что? Медом называют металл. И как вы догадываетесь, это наркотик. Ты пчела-пчеловод. А мы любим мёд. Ну ладно, суть даже не в этом. А в том, что, опять же, когда ГДН нужно было популяризировать соли, они пошли... А вы не знали, кстати? Ну, я, я просто сейчас подумал, ну, типа, для меня это было очевидно, что вот эти вот все песенки это про то самое... А вы, типа, в курсе были или нет? Что вот эти вот все песенки, танцы под фонарем, опять же, ты пчела-пчеловод. И подобно вот эта попса, которая в чартах висела, это все вот гидровская хуйня. Вообще не знал, нет. То есть, а вы когда слушали трек, вот, ты, ты пчела, я вот вы не задумывались над смыслом трека? Думали, просто качающая хуйня? <сих> <сих> ну, типа, я это знал. Я это еще раньше знал. Шли в музыку. А когда Мариарти нужно поднять клиентов, он решил действовать еще наглее. И пошел сюда, где даже мне стало интересно. Ебать, мне сейчас кинули просмотры. 700 тысяч, 800 тысяч. Пиздец а смогу ли я вот так просто через YouTube зайти на твой сайт? И в итоге успешно это сделал. В этом плане у тебя реклама-то похуже будет. Не, в смысле, для тебя, очевидно, лучше, но для людей, которые с наркоманятся, в твоем магазине, конечно, хуже. И блин, понимаете, у меня в сценарии этих примеров еще куча. Говорит одно: 50% людей это хавает, но разгляди под и вылезает совсем другое. Сделал своего бота в телеге, который связывает тебя с врачом, помогает при передозировках и в целом бросить наркотики. Но при этом сам же просит заходить к нему в гости то есть покупать наркоту, чтобы люди травились. Говорит, какой он честный со своими пользователями, что другими площадками движет только жажда наживы, а он якобы не такой. И при этом сам же делать действия, которые никак иначе, как жажда наживы, не назовешь. И по итогу что у нас получается? Марьяти это не какой-то интеллигентный владелец наркошопа, который хочет понравиться народу, создает голливудские видяшки, Это самый обычный бизнесмен из Даркнета, который как и Гидра ни перед чем не остановится. А креативная команда пиарщиков, кстати, в которой работают ребята из Гидры, да, челики удачно сменили работу, создадут ему вот такие перформансы. Теперь к методам решения данной проблемы. Для начала я не могу понять одну вещь. Где эти самые обещания от Ютуба, что они не ссылаясь на правила, будут удалять контент, который порочит репутацию площадки? По-моему, сейчас самое время начать выполнять обещанное и из этого создать Никола. Прецедент. Причем вы не находитесь странным. Ладно, Ютуб положил болт. Это хоть как-то можно еще оправдать. Но почему РКН до сих пор ничего не сделал, когда Мариарти напрямую в одном из своих видосов предложил внимание Мизулиной посотрудничать власти с наркошопами. А судя по тому, какая она у нас борцу не за справедливость. Она Чу должна была блять. в тот же день побежать в РКН и подать жалобу на блокировку всех каналов, видосов и так далее. Но до сих пор Мариарти покоряет просторы Ютуба. Чувствую за вот этой маской, как и за владельцами гидры, скрываются непростые и смертные. Не удивлюсь, если когда-то мы узнаем, что Мариарти после записи вот этого видоса поехал печать с Мизулиной. И она поставить дружбе не стала его блочить. Или извините, я просто отказываюсь понимать, почему RKN до сих пор бездействует Но это уже не суть. От лица всего комьюнити. Я вынужден попросить Мегу Мариарти или его пиарщиков покинуть эту площадку. Ребят, тут Чё? люди ходят на сутки, покупают на кучу. В противном случае, мы все равно на это поулицу. Бля, вот идешь ты по улице, к тебе подходит чисто чел со стволом, осуждаю. Говорит такой типа, ну все, давай деньги или тебе пиздец. И ты его начинаешь просить, не надо, пожалуйста, он такой, ладно. И уходит. Я им просто другими методами. Соберемся блогерами, обратимся в наш офис, потом дойдем до главного. И я вас уверяю, через какое-то время все равно... вас каналы заблокируют надеюсь вы остаетесь людьми. не заблокируют заблокируют но свое они получат типа они же понимают тоже что их заблокируют это не так работает что ты вот сидишь сидишь и такой типа блять стану заработаю 10 миллионов подписчиков там буду блогером да да хуй им это надо они свое получат свою аудиторию они найдут и нужная аудитория будет знать где покупать вот в чем суть Просто после закрытия гидры стать типа также монополистом. Все. Это единственная штука. Опять же, повторяю, на всякий случай, я эту хуйню полностью осуждаю. Наркотики зло. А котики заебись.